С пароизоляцией понятно, с гидроизоляцией. Зачем проклеивать? С гидроизоляцией тут, опять же, у нас два варианта. Первый вариант это холодный чердак. Ну, про мансарду есть. А, окей. Если мы говорим про мансарду, то наша рекомендация проклеивать. Почему? Ну, это рекомендация. Если кровля малоуклонная, угу. вот тут уже это обязательно. Угу. Тут вопросов возникать не должно. То есть, если угол наклона кровли у нас менее там, 22 градусов, мы клеим и точка Хорошо, если, 30 градусов Если угол наклона кровли достаточный То это только рекомендательный характер Для мансардной кровли Я объясню почему а, У нас в подкровленном пространстве движется воздух угу. Мы для чего делаем вентиляционный зазор? Для того, чтобы у нас было движение воздуха Которое будет убирать наш выходящий оттуда водяной пар То есть конденсату не будет давать образовываться Если у нас будет не проклеен нахлест, Вот этот воздух в зимний период, например, да, uh -huh. будет попадать в зону нахлёст и попадать в зону утепления. Uh -huh. Таким образом будет создаваться процесс инфильтрации, то есть вытягивание теплого воздуха из помещения наружу uh -huh. холодным и попадание холодного в зону утепления. Uh -huh. То есть будет утеплитель у нас терять свою рабочую толщину, uh -huh. по сути, потому что будет охлаждаться его верхняя часть. Первый момент. Второй момент, если мы не проклеиваем нахлесты, вот этим движением воздуха, опять же, в подкровельном пространстве будет трепать пленку. Потому что там же у нас не непроклеенный нахлёст, движется воздух. То есть, таким образом, мы сокращаем срок службы самой э, подкровельной изоляции, которую мы применили, потому что при постоянных колебаниях, соответственно, она начнет просто разрушаться со временем. Вот и все. Смотри, если мы говорим про э, производство ваших пленок, например, Delta Venten, мне нужно ну, там, условно накрыть крышу 500 квадратных метров. За 5 минут я ее не накрою. Укрывные пленки да. вам в помощь. Пленки. Сколько по времени я могу не думать по поводу того, что мне надо там эту пленку закрывать или не закрывать? 4 недели. Четыре недели. Четыре недели. Да. Все более четырех недель, то скорее всего потом ей придет килядек, да, когда мы ее накроем. Да, но вот по этому поводу во многих странах существуют нормы. Угу. Существуют нормы. Э, ну для примера вот могу привести Францию. Там угу. Вообще прописано вот в строительных нормах четко. То есть, если пленка находилась в открытом состоянии более 8 дней, она должна либо быть заменена... Любая пленка? А, любая. Даже Макс? Ну, сейчас там, там просто... Если там не, не прописано Макс, Фокс, там, не знаю, там, mm -hmm. еще что-то, там этого не говорится, там написано четко. Если диффузионная мембрана была в открытом состоянии более 8 дней, она должна быть либо заменена на другую, либо э, должна укрыться укрывной пленкой. Uh -huh. Все. И э, вот есть еще в, в какой-то европейской стране еще более жесткие нормы. В Германии они немножко помягче. Потому что воздействие вот этого ультрафиолета, оно до достаточно серьезное и оказывает губительное влияние на материал. И э, визуально мы этого не увидим. Вот мы смотрим, пленка целая, все здорово, прочная, класс. Мы укрыли кровлю, и мы уже не видим, что с ней так происходит. А процесс, который запустил ультрафиолет, он продолжается. Угу. Потом добавляется движение воздуха у нас, перепады влажности и температуры, которые тоже влияют. Со временем происходит разрушение материала. Ты сам знаешь, сколько сейчас реконструкций твоих фотографии, видео с объектов. Каждая вторая крыша плачет, течет, вскрываешь все. Там беда бедой с этой пленкой. И визуально никто этого не увидит в это время, когда она будет закрываться. Но это произойдет, и произойдет это очень быстро И вот поэтому появился Дельта Пентекс Потому что наша лаборатория провела вот эти исследования И пришла к выводу, что вот трехслойные материалы все абсолютно Ну скажем так, опять же, если мы передержали, не использовали укрывную пленку То вероятность повреждения функционального слоя очень высокая Хорошо, у меня вопрос тогда, этот сразу вопрос перевести к фасадам на фасадах же тоже мы используем паропроницаемые пленки, правильно? Да, да, да. да. Вот у меня сейчас фасад, мы делаем дельта винтен там. Да. То есть, ну, за, за 10 дней там я его точно не закрою. То есть, если четыре недели, ну, за четыре недели я его закрою. Но если будет какой-нибудь большой объект, например, да, я его за четыре недели не закрою, то с точки зрения фасадов это критичный момент или нет? А, но там менее критичный, потому что там нет такого попадания ультрафиолета жесткого. Угу потому что у нас все-таки поверх, поверхность вертикальная и поверхность практически горизонтальная. Ну или под углом, mm -hmm. находящийся к Солнцу, это две разные вещи. Поэтому вот эти все нормы, э, касаемо вот, э, прописанные там, 4 недели и так далее, это касается кровель, естественно. Mm -hmm. Там, где пленка находится под прямыми солнечными лучами. На фасаде пленка не находится под прямыми солнечными лучами, потому что она находится вертикально. Mm -hmm. Там это менее опасно, но обязательно э, этот момент нужно учитывать. Это возвращаясь опять к пентаксу. То Есть дельта ВНТН. Uh, я использую на фасаде то в течение четырех недель uh, я могу ну условно за четыре недели я, я, если я закрыл фасад полностью да и у меня пленка там простояла три недели то я точно не могу не переживать по поводу да. того что с да. этой пленкой что-то произойдет да. и там через пять лет если мы откроем фасад увидим там не не дельта вентай все там будет нормально да четыре недели это Пожалуйста, в этом промежутке, независимо от региона, но, опять же, чем южнее мы находимся, чем больше ультрафиолета у нас, mm -hmm. чем больше солнечных дней, тем больше опасность повреждения пленки. Понял. Последний вопрос, тоже такой интересный, по поводу проклейки стыков фасадных пленок. Фасадных, ну, когда мы используем пленку на фасаде, да, вот проклейку стыков нету нигде нормальной, внятной информации по поводу того, нужно ли это делать или не нужно. И когда я смотрю со своими коллегами, которые занимаются фасадными работами, когда они монтируют фасадную пленку и не проклеивают стыки, вот это правильно или неправильно? Потому что я тоже какие-то объекты, я делал, это... не проклеиваю, какие-то проклеиваю, потому что ну, качественной аргументации у меня для того, чтобы человеку убедить в том, что это нужно делать, нету. А, это, возвращаясь к вопросу проклейки диффузионных мембран на кровлю. Угу. Тут ничего не меняется, все то же самое. Угу. То есть на фасаде рекомендуется... Я понимаю, что когда проклеить. ты делаешь на кровле, это там получается каркасная система. А если, например, у меня дом из газобетона, я на дом из газобетона, ну, допустим, буду делать утепление минерального вата 10 сантиметров и потом сверху пленку укладывать, чуть другая история или нет. Ну нет, я согласен, это уже теплофизика, тут надо все считать. Но тут опять же вопрос, у нас на фасаде пленка называется ветрозащита, uh -huh. правильно? То есть опять же мы должны создать ветронепроницаемый контур, uh -huh. согласен? То есть согласен. ветронепроницаемый контур. Если мы говорим о ветронепроницаемом контуре, то мы нахлёсты должны проклеить. Иначе uh -huh. это опять же место, где будет попадать у нас воздух, в воздух в конструкцию.